ребят всем здорово как у вас дела короче делал я сбор до этого все помнят на вот эти на радиаторы на котел солярочный в итоге я собрал что надо было сам дополнил и решил первым делом не покупать солярочный котел ближе к лету его куплю решил первым делом купить 7 радиаторов и сейчас короче так все совпало вот пришел еще аванс с работы закончил игру на бакс 4 февраля иду на кетроварс x10 вот. хороший сервер должен быть кстати и сейчас у нас что в планах мы сейчас короче едем с отцом отец ко мне приедет сейчас мы в поликлинике здесь рядом на районе вот с отцом едем вместе короче в Люра Мерлен ну поедем сразу сейчас в Линкостай туда в Адачу с двумя лопатами откопаем, короче, проход посмотрим, что там на даче происходит вот. самому интересно потому что я там последний раз был летом получается, вот. зимой там, не представляю, сколько там снега мне кажется, там вообще не пройти просто но мы с двумя лопатами сейчас сделаем дорожку к дому, зайдем в дом посмотрим, что там и как вот, все сейчас вам покажу как покупаем радиаторы все вот это вот ой, честно говоря, ребят целыми днями не могу, меня, меня не отпускает стройка. Не знаю, что со мной случилось. Я раньше никогда не строил, не занимался стройкой. Вот. Ну, прям целыми днями просыпаюсь и вижу, как я утепляю дом. Как я ставлю котел, запускаю всю эту систему, сантехнику, всю вот эту. Ну, прям мечта, короче. Вот. Ну, всем хорошего дня, всем хорошего просмотра. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Мы достроим эту дачу, ребята. И все у нас будет красиво и хорошо. Российского вторжения, по его словам, на сегодня не создано ни одного ударного группирования вооруженными силами России, чтобы свидетельствовало о том, что завтра мы нас Президент Зеленский записал видеообращение к нации и заявил, что ситуация на востоке страны находится под контролем. Все под контролем. Все под контролем. Причин для паники нет. По торчн заработаем ради полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования. Знаем Пошли в Пончикову пару чебуреков с бараниной купить. Два сочных чебурека. Леру, Леруа Мерлена. <как> вот мы подъехали. Ладно, ничего, блядь, радиатор находится подключение буб Короче, все, остановись на Монлан, да? Ну, где бы 6 секций, 4 штуки, 8 секций, 1 штука, 10 секций, одна. Вот такие деньги. Это самый дешевый вариант. Не металлические. А, подожди, а вот маунла еще, маунла. А, ну это.. Ну это потолще, блин. это алюминиевый радиатор. Алюминиевый. Блин, ну. Тут цены вообще даже жесткие. Вот это, например, Рифаровские. То есть 6 секций стоит 8 тысяч получается. Мне это вообще не вариант. То есть 11 тысяч здесь мне тут выйдет 6,8, тут пиздец мне. Больше 40 тысяч. У меня даже столько денег нет с собой. Не, у так-то у меня есть 55, но у меня надо еще оставить на другие расходы. Мне еще целый месяц жить. Короче, жесть, ребята. Дешево, блядь, но. Батя переживает, что они слабенькие будут. Но у меня нет других вариантов. Будем брать это. Гарантии есть, ничего страшного. Посоветовались с мастером. Много я узнал сегодня про вот это. И вот решили, наверное, вот эти брать. Компания Equashem. Давай тюбик, чтобы был. Yeah. Yeah. Все-таки мы, ребята, остановились э, на других, вот эти вот экватор, экватор. Вот такие вот, вот такие взрослые игрушки. Эквейшн, ребята, Эквейшн. Это тоже рефаровская фирма, оказывается, делает специально для Лура Мерлена. То есть они отвечают за свое качество, гарантия есть, все зашибись. Не стал я ушные покупать, рисковать, ребята. И еще самое главное, я узнал, чем же хороши там металлические или, ну, или би-металлические, как бы. Оказывается, просто биметаллические выдерживают э, более большое количество давления. Они ставятся в квартирах, в домах, точнее, в домах, ну, точнее, в квартирах ставятся, в, в, много, в многоэтажках, вот. А алюминиевая это пушка для моего домика. Все, ребята, вот сейчас доехали до отца. Вот гараж, который он делал. Я просто в шоке, смотрите, какой он вообще, реально, я даже не был первый раз сейчас. Ух ты, красота! Блин, вот это гаражище, а? Все такие же, блин, балки, как у меня. Окошки поставил. Вообще не кайф. Блин, а была земля, трава, сейчас все просто. Здание. Нет, это вообще балдеж. Доски у него есть остались. Говно вот откачиваем А куда откачиваете-то далеко? Нет, в поле веранду там В веранду, в веранду надо посмотреть Ух, сказка А раньше была просто лестница из дома Вот эта сказка Вот эта сказка, вообще, пап вот эта пушка просто, блин, вообще. Это очень красиво. Блин, вообще респект просто. Все. Поставил их до лета. Все, осталось теперь солярочный котел. Я вначале хотел солярочный котел покупать. Вот. Но потом я понял, что лучше потратить бабки на радиатор отопления. Лютая тема, ребята, лютая. Вот да, сделаем, с А, уже ну, это, как раз. мне кажется, такая нужда, на плоская. Ну, это большая. Есть на полтонны меньше. На помеще А это что у тебя вот это вот синее? Это фильтр, это вот гидроаккумулятор, это вот руле. Здесь колодец там. Офигеть, я выдам ноль вообще. Это гидроаккумулятор для системы отопления. Стоит здесь. Нормально, блин, здесь все. Вот это мой, мой идеал. Здесь сколько еще бавок надо, блин. Вот нам тут наготовили. о, -о, -о, -о. Балдеж, ребята. Надо было водочку брать с собой. Посмотри. Офигеть. Да они по стенам умеют лазить. Сфотографируют. Это Ёша Еша, зовут. Ёша. Привет. Привет. Вот тут, видишь, нашел. Ты вот, уже все, стены. обшил, сейчас потолок делаю. Видишь, Офигеть. Потолок начал делать. А там столько места останется? да? Ну, там как бы чердачное. Капец, уж диванчик здесь у тебя. А тут книжки смотри, заходишь тогда. Все хоба. Тут, ну есть детские всякие штаны. И там, там лестницы, кто наверх как еще. Офигеть! Ну ты понастроил, блин! Трехэтажный дом, блин! Офигеть, вообще! Это психология! В тот раз приезжал вообще ну, было совсем по-другому. Тоже там справа, слева ниша здесь. Вот я вот так сидел там и стримил просто. Ну, Ксюшкина. Ксюшкина комната, она кстати рисует вообще офигенно. Красота. Нормально были Деревьев просто нету Просто сволочи Я не знаю, как здесь пройти Сейчас будем чистить Отгребли, короче Отожгли замок, не открывался Пришлось поджигать Вот такая Это капец вообще, ребята И смотрите, блять Смотрите, что сделали ублюдки у меня там от антенны, якобы достают, ну какие у меня не было таких деревьев, бля, они были маленькие. Просто печаль, ребята. У меня теперь нет двух деревьев, откуда мы здесь, блин, от солнца прятались. Просто а, от... у меня нет деревьев. Все, отпилили деревья. Я в шоке, честно говоря А тут еще одно было Вообще даже даже пня не осталось Вот тут такое же было Вот так вот, на, на уровне Вот как так можно было сделать? Я в шоке Вся пленка слетела Я так замуровывал четко Ульян, вот твой домик, доченька, можешь приезжать. Жесть. Жесть, как мы уже прошли. Вообще уже темно. Когда включите, На да, Ну да, на солнечный. О, Господи, ну хоть работает Все. Все нормально, в двери никого не было А ну, за двери. можно свет включить? Да нет, все нормально, Елена, все нормально а а? Можно свет включить? Можно О. Да, пол здесь холодный Пусть пройдет Ну все, здесь у нас все чисто, самое главное, вот картина Ульяне, Ульянеус, ой, господи, как я хочу здесь остаться, вот, да, Баклажки была, была, и вот, замерзла вся, вся, а если она льется, да, Смотрите, здесь это, же здесь Да, возможно. А вот это вот что там, нет. Жильчик, да? Не знаю, нам смотри сейчас. Да. Видишь, блядь, сколько я не делал, я все мозги, блядь. Я тоже так думал. Надо вот делать Надо. Бадряю Закинь, да, да, внизу. Да, внизу кинь, папа. здесь его оставить, да? Да, да, да, по-любому. ты дома что-ли Нет, какой дома? в этом доме Нет, ты что? Все, да, пробки выключил. Все, пока домик. Вот домик Ульяны, кстати. Такой блин берлога просто. Ну деревья очень жалко. Того дерева вообще нету. Просто жесть, тут все вот эти такие. Ну это очень бардак. Все этот день закончен. Обратно в автобусе еду.